На этом уроке мы с вами будем проходить грамматику арабского языка на примерах. Мы с вами уже прошли пять уроков, пять уроков, и там приходили какие-то правила, которых, которых я старался вам не говорить. Но сегодня мы с вами будем отдельно проходить урок именно по правилам. По вот этим правилам. Итак, давайте начнем. Первое это у нас было ГАДа. ГАДа, мы все говорили, гада Байтон, Гада Бабун, Гада Сарирун. Что же такое ГАДА? Гада, во-первых, это шара исмуишара". это указательные. Имя, то есть указывает это понятно да и шара-это указание и шара указать на что-то то есть когда ты говоришь это то есть ты указываешь на что-то давайте же посмотрим на что же мы указываем когда мы говорим о это указание на лиль муфрад лель на единственное число смотрите на единственное число значит что в одном экземпляре то что одно единица мы говорим гада мы не можем сказать на много мужчин например гада неправильно будет или на двое мужчин гада неправильно будет значит здесь только для единственности смотрите единственного числа муфрат единственное число запомнили дальше альмуза керт Аль-музаккери. Аль Музаккер – это мужской род. Мужской род. То есть, гада – байтун. Байт – дом мужской. Гада – мактабун. Это стол, письменный стол. Мактабун. Понятно, да? То есть, мы говорим «это, это, это». На женский род не говорим мы уже «гада». Этот гада, этот женщина неправильно будет сказать. Там будем говорить уже другое слово. Но пока мы разбираем гада. Для музакяри, значит, мы поняли, что для мужского рода. Единственное число мужского рода. Это или этот, этот, этот мужчина, этот дом. Дальше. Аль-Кариб. Аль-Кариб. Хариб это близкий. Близкий Карибун. То есть близко стоит. Это, это, это, это, это. Для отдаленных предметов будет применяться уже другое слово. Так, дальше. Аля -а Смотрите, для акыля. Для того, у кого есть акыль. Вот здесь есть э, разделение в арабском языке. Есть акль, есть гойруакль. Лиля -а -а -а -гой -ру акль -руакль говорят. Акыль это у кого есть разум то есть мужской род, женский род, например, там, мальчик, девочка. Понятно, да? Например, животные в арабском языке, они относятся к гайру-акль. гайру, акиль. гайру акиль. У них нету акла. Нету акла. Они говорят уже по-другому. Они называют их гайру-акль. То есть, вот эти гада, оно применяется как к акль, тем, у кого есть акл, разум, а есть гайру акил, у кого нету разума, неразумные. Итак, Гада, во-первых, это указательное местоимение Исмулишара. Мы говорим, что это указывает. Этот для Муфрода единственного числа мужского рода. Близко находящийся предмет должен быть или объект нашего разговора. А Акыл, у него должен быть разум, а может быть нет у него разума. Итак, Гада, Исмулишаратин, Лель Муфроди аль аль кариби аль Смотрите, вот это нужно определение запомнить, запомнить. Запомнить, запомнить, запомнить. Тот, кто хочет изучать грамматику арабского языка, он должен знать вот эти все вещи. Вот акл и Гайру Акл давайте посмотрим на примерах. Чтобы вам было понятно, акл у кого есть разум, у кого нет разума. Например, акл, пример, ада шейхун. Ада шейхун, это шейх. Это какой-то шейх. Единственном числе? Единственном числе. Музакер? Мужской род? Мужской род. Кариб? Близко. Вот он стоит перед тобой. Знакомишься там или знакомишь какого-то человека с, с шейхом и говоришь, это шейх. Ада шейх. Акл? Акл. Все. Дальше. Ада Это мальчик. Это мальчик. Ада, валядун. Это мальчик. Или последний пример. Ада роджулин. Это мужчина. Это мужчина. Теперь Гайру Аакаль. Гайру Аляакаль. Гайру Аляакаль. Пример. Гада, Калямун, это карандаш. Там нету Акла. Но это Муфрат в мужском роде. Кариб. Близко, рядом находится. Это Калям. Ты говоришь, это карандаш. Или, например, Гада, Китабун, это книга. Книга, кстати. В арабском языке мужского рода. Мужской и женский род это уже отдельный урок будет. По мужскому и женскому роду это уже отдельный урок будет. В арабском языке некоторые слова отличаются от русского. То, что э, в русском, например, это женского рода, а в арабском это мужского рода. Или наоборот. В данном случае хадаки табун это мужской род. Понятно, да? Далее. Гада Бабун. Это дверь. Смотрите, Баб тоже мужской род. Муфрод единственном числе. Мудакер мужской род. Тариб близко стоит. И Гайруакль. Так. Дальше еще пример возьмем, какой-нибудь. Гада Масджидун. Это мечеть. Гада Масджидун. Это мечеть. В женском роде по-русски ведь мечеть. Но. В арабском «мазджидун» – мужского рода. ада мазджидун» – мы говорим «гада мазджидун». «Гада байтун» – это «дом». «Дом» – «байтун». «Гада бабун» – «дверь». Тоже мужского рода. «Дом», «дверь», «мечеть», «кровать». «Гада сарирун» – то же самое. Дальше. Дальше нам попадалось такое слово «ма». «Магада». Магада, что это? Что это? Ма вопросительная частица, смотрите. ism это ма, это Исом, во-первых. Истифамин вопросительная частица. Истифам это вопрос, вопрос. Лигойрилакль и применяется она только для лигойрилакль, для тех, у кого нету акла. Магада, то есть ма, вы говорите для тех, у кого нету акла, значит. Мужчины, женщины, дети, мальчики, юноши, подростки они все отпадают. Ма, ты не сможешь сказать Магада это папа, Магада это мама. Это будет неправильно, понятно, да? Для всего того, у кого нету акла, мы говорим Ма. У кого есть Акл, мы говорим другое. Оно придет. Наберитесь терпения, мы к этому подойдем. Иншалла. Значит, пример. Дом. Магада. Что это? Агада байтун. Значит, здесь, здесь правильно. Лигари лаакль. Истифгам. Вопросительная частица. Исму Лигари аль У него нету акла. Дальше. Магада. Что это? Магада. Это рубашка. Магада камисун. Все правильно. Агада сарирун. Ля гада А это, видите, а это сарир? Нет, это курсей. Курсей стул. Сарир, кровать, а курсей стул. Итак, ма-гада. Гада наджмун. ГАДА наджмун. Ма-гада. Гада. Калямун. Сейчас я проведу вам экзамен небольшой. К примеру. Ма, гада. Магаза, вопрос, что это? И когда ответ получаемый, гада табибун, гада табибун, правильно ли вопрос я задал? Правильно ли я сказал ма или нет? Второй вопрос задаю. Магада, что это? Ответ, гада Валядун». В данном случае, правильно или нет? Правильно ли я поставил? Правильно ли я сказал? Магада, что это? Третий пример. Магада. Что это? Гада талибун. Талибун, талибун. Это студент. Талиб. Талибуль Аильвин. Требующий знания. Или четвертый вопрос. Магада. Что это? Гада Раджулюн. Это мужчина. Вот в данных четырех примерах правильно ли я сказал «ма»? А мы ведь проходили, что «ма» – она для тех, у кого нету «акла». Только для тех, у кого нету «акла». Значит, «ма» здесь в четырех случаях неправильно ее надо убирать. Вместо «ма» мы будем ставить уже «ман». Кто это? Не «что», а «кто». Здесь в данном случае нужно везде говорить «ман». Ага, да. кто, это? Кто, это? кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Это э, табиб, врач это мальчик, это Толиб, это студент, это роджуль. Здесь нужно говорить «ман». Итак, «ма» убираем. «Ман» правильно. «Мангада». «Мангада». «Гада Ман Ман табибун». «Гада валядун». «Мангада». «Гада Толибун, «Мангада». «Гада роджульун». Вот это вот правильно. Разница есть между «ма» и «ман». «Ма» это для тех, у кого нету «акла». Всякие птички, животные, насекомые. Аман – для тех, у кого есть Акл, разум. Далее. Агада. Мы А. Еще с вами проходили. А. А – это вопросительная частица. Гамзату аль истифгами. гамзатуль истифгами. Запомните, это гамза. Вопросительная. Вопросительная гамза. Вопрос означает. Вопрос. То есть она, это называется Харф, Гамза. И ответ на нее должен быть либо Джаваб, богу Нам или Ля. Нам или Ля. Джаваб у него должен быть либо да, либо нет. Когда ты говоришь, Агада Мифтахун, ответ должен быть Нам. мифтах Мифтахун. А если я спрошу, Агада Сарирун, ты говоришь Ля. мифтах Мифтахун. Вот такой должен быть ответ, понятно, да? Значит, «Хамзату аль-Истифхами» называется. «Хамзату аль-Истифхам». А. Пример. «Агада китабун». «Наам». «Гады китабун». А это книга? Да, это книга. Книга, смотрите, мужского рода в арабском языке. Книга мужского рода, потому что «Гада». «Гада», «Гада», Смотрите, даже пришло. Мы же сказали, что газа применяется для единственного числа мужского рода. Книга в арабском языке будет мужского рода, поэтому здесь поставили гада. Например, дальше агада калямун?» то есть а это ручка или карандаш «калям» у них одного рода, тоже говорят гада. Агада каламун, нам гада калямун Значит, а это вопросительная гамза. Гамзату аль истив это Харф. на него который ответ должен быть либо да либо нет да бабу а это дверь нам надо бабу да это дверь дверь тоже будет мужского рода Агадамактабун. мактабу Для вот здесь отрицательная ответ должен быть нет это байтон надо байтон Ага, да, А это говорит мактаб. Это у нас письменный стол. В данном случае. Мактаб. Ты говоришь ля, Адабайтун. байтон. Нет, это дом. Или офис, например, кто-то имеет в виду мактаб. Ага, да, Агада Ага, да, курсион. Ага, да, А это стул. Ля, ага, да, сарирон. Ля, ага, да, сарирон. Ага, Ага, валядун. А это мальчик. Ля, ага, да, Итак, вы поняли, что такое вопросительная гамза. Вопросительная гамза. Дальше, ман. Вот мы подошли к, слове, к слову ман. Ман – это исн. Это имя. Истивгамин. Исму истивгамин. Смотрите, вопросительное, Вопросительная, вопросительная Имя лиль-ак-или, лил -а -или, лил -а или у которого есть акл разумный. Ман, кто переводится. Кто? Кто это? Ман. Пример. Мангада. Кто это? Гада талибун. Мангада. Гада роджулюн. Мангада. Гада табибун. Мангада. Гада валядун. Понятно, да? Здесь у кого есть АКЛ, мы говорим МАН. Кто? Теперь тоже вам экзамен небольшой. Здесь МАНГАДА, МАНГАДА, МАНГАДА, МАНГАДА. Правильно ли я поставил МАН? ГАДА КИТАБУН. Это книга. Или вот здесь МАНГАДА. ГАДА ДИКУН. Это петух. ДИКУН. Петух. Кто еще не запомнил слово петух? ДИКУН. ДИК. Дикий, запомните. Дикий петух. Дикий петух. На меня напал дикий петух. Ищите какие-то ассоциации. Вот дикун в арабском языке это петух. И придумывайте какие-то ассоциации, чтобы запомнить это слово. Дальше. Мангада. Ада, хейсанун. Хейсан. Хейсан это конь. Это конь. Хейсан. Дальше. Гада бейтун Гада байтун. Ман хада, гада байтун. Вот задание. Правильно ли я поставил ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман? Везде. Китаб, книга, петух, хисан, байтун. Что же я должен был поставить? Мы же с вами проходили то, что ман для тех, у кого есть акл. Акл мы видим у людей. А мы сказали, что животные и всякие неодушевленные предметы, у них нету акла. В данном случае все вот эти ман, ман, ман будут неправильными. И нам нужно поменять теперь. И поставить вместо ман ма. Ма. Ма гада. китабун. Ма гада дикун. Ма гада гада хисанун. Ма байтун. Вот она правильное предложение. А гада нажмун. Нам гада нажмун. А это мифтахун? Нам, это мифтахун. А это мактабун? Нам, это мактабун. Ма это? Это Манхада Ман это? Это ружилун. табибун. Ахада дикун? Ля, это пимарун. А это писанун? Ля, А Мы сказали это кот. Китун. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلى أنت أستغفرك وأعطب إليك